Муж, который не ходит на высадочные чести, и не стоит, но тихий не сидит на собрании разводителей. Закон Господа Валиева, закон разумышляет на день и ночи. как будет он, как дерево, подожжено, просто готово, вот. Потом, значит, плус вовр ⁇ тся, лист, который ранит, и все, что они сделают, успеет. Но как не учусь, я не могу продержаться на этом ветере. Потому что стоят на части, на саде, и кращики собрания прана. Познает Господь, будет оплачен, и через всех погибнет.